Вас приветствует компания «Инфострой». Компания «Инфострой» является разработчиком программного обеспечения и специализируется на разработке программных продуктов для решения комплекса задач сметного дела и производственного учета, а также анализа сметных данных и интеграции с корпоративной информационной системой предприятия. Компания «Инфострой» существует на рынке с 1991 года. Вашему вниманию представляется обзор функциональных возможностей системы ПИР. Система ПИР это инструмент для определения стоимости проектных и изыскательских работ. Она развивается и дополняется с учетом изменяющихся условий ценообразования, требований сметно-нормативной документации, запросов заказчиков и практического опыта сметчиков-профессионалов. Процесс работы системы ПИР включает все этапы работы со сметной документацией. На начальном этапе вы создаете сметные объекты, такие как проект, локальные сметы, расценки, вводите некие исходные данные согласно организационной структуре вашего предприятия и настраиваете систему под себя. Затем в процессе работы со сметными объектами вы работаете с базой нормативной информации, с справочниками базовых цен, с расценками, подводите итоги и делаете начисления. Затем, когда смета создана, происходит выпуск сметной документации. Это просмотр документа и экспорт во внешние форматы. Затем в процессе правки на этапе согласования и утверждения система ПИР предложит такие инструменты, как групповые операции. Например, после возврата к вам сметной документации необходимо, предположим, пересчитать весь проект в другой уровень цен. Для этого, выделив сметы, либо выделив расценки в смете и дав команду программе «Пересчитать», Система пересчитает и выдаст результат на новый уровень цен. Индексация – это не все групповые операции, позднее мы рассмотрим более подробнее. После того, как смета согласована и пошла в работу, в некоторых случаях требуется учесть выполнение. Это предусматривает система учет выполнения и исполнительные сметы. Давайте подробнее рассмотрим каждый этап работы системы 1. Система PIR базируется на системных таблицах. Данные по организациям, договорам, ресурсные тарифные ставки, индексы могут быть введены в системные таблицы и оперативно использованы в работе. Это значительно сократит время на повторное введение таких данных. Каждая сметная программа представляет собой некий интерфейс для работы со сметой. Кроме обычной локальной сметы, система предложит также другие функциональные типы смет. Например, если вам потребуется внести в проект некие затраты, не предусматривающие подробных расчетов, ну, предположим, суд-подрядчик прислал расчет, его вы повторять в системе не намерены, но требуется ввести эту сумму для того, чтобы она была учтена в проекте. Это можно будет сделать с помощью сметы затраты. Если потребуется начислить процент или коэффициент на стоимость некоторых смет, это позволит сделать сметопроцентную норму. Рассчитать размер платы за проведение государственной экспертизы можно по, с помощью сметы экспертизы. Она работает по 145 постановлению и выполняет расчет как жилых, так и нежилых объектов. Создать смету по шаблону. Предположим, что смета уже создана, и на ее основе вы хотите создать смету, выбрав только лишь некоторые расценки либо разделы. Все это поможет вам сделать смета по шаблону. И создать смету, учитывающую выполнение, можно с помощью исполнительных см... Система PIR пер... Обладает составом базы нормативно-справочная информация и включает в себя более 300 справочников издания от 1987 до 2017 года на проектные, изыскательские, реставрационные и другие работы. Большинство справочников входит в стандартный бесплатный пакет поставки. Большинство имеется в виду те справочники, которые входят в федеральный реестр и обязательны для применения при работе с бюджетом. При поиске расценок и поправок используются фильтры и поиск, удобная навигация. Возможно исключать из поиска отмененные справочники, выполнять поиск только среди справочников, входящих в федеральный реестр. Система PIR обладает возможностями группировки и отображения информации, что позволяет группировать справочники по различным признакам, так как удобно пользователю. К примеру, можно скрыть с экрана те справочники, которые не используются в условиях и в рамках вашей работы. В окне базы нормативно-справочной информации пользователь имеет возможность выбрать сразу несколько расценок для добавления в смету. Технические части справочников в системе ПИР привязаны к таблицам расценкам раздела. Окно базы нормативной информации отражает всю необходимую информацию по расценке и позволит быстро принять решение о выборе. Методики расчета и расценки. Основные методы расчета в системе ПИР используются, такие как НПО, натуральный показатель объекта, от общей стоимости строительства. Система PIR поддерживает правила экстраполяции и интерполяции. В системе PIR вы можете разработать документацию на АСУТП, конструкторскую документацию, на инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, рассчитать стоимость обмерных работ и обследования, рассчитать стоимость изыскательских работ и научно-проектных работ для реставрации памятников истории и культуры. В то же время есть возможность создавать текстовые расценки, которые позволяют ввести стоимость, рассчитать процент либо коэффициент от итога раздела, либо группы строк. Ну, одна из методик, также присутствующая в системе, – это расчет по форме 3П, так называемый расчет по трудозатратам или по себестоимости. Данные по ресурсным и ставкам могут быть введены в системные справочники и сборники заранее, согласно вашим данным, и при расчете формы 3 p быть использованы из системных таблиц. К расчетам по форме 3П возможно вводить дополнительные расчеты, такие как командировочные, материальные затраты, транспортные затраты, аренда оборудования и прочее. Эти дополнительные расчеты будут выполнены по заранее заданным алгоритмам. При расчете изыскательских работ система ПИР может предложить такие возможности, как Имеется связь расценок полевых, лабораторных и камеральных. Например, если за выполнением полевой работы предполагается камеральная обработка полученных данных, то программа предложит вам эти расценки к выбору. Такие расценки будут иметь связь по объему и по категории сложности. То есть если изменился объем, править вторую расценку не нужно, она изменится в зависимости от родительской. Другим преимуществом работы с изыскательскими работами в системе PIR будет настраиваемая структура разделов. Что это дает? При работе с изыскательскими работами вы задаете структуру разделов из серии «Полевые», «Камеральные», «Лабораторные» и прочее. Предположим, да? Затем идете в базу «Нормативно-справочная информация» и выбираете группу расценок. Среди них могут быть «Полевые», «Камеральные», «Лабораторные». Какие-то расценки могут объединять сразу виды затрат, такие как полевые и камеральные. Так вот, при такой настройке, вставляя эту группу расценок в смету, программа сама распределит расценки в соответствии с их видом затрат. То есть полевые станут к полевым, камеральные – к камеральным. Если расценка предусматривает сразу выполнение двух видов затрат – и полевые, и камеральные, то расценка такая будет разделена на две составляющие. Одна ее часть пойдет в раздел «Полевые» с ценностным множителем от полевых работ, а камеральная в камеральные. Помимо Таких инструментов, которые были озвучены ранее, в системе ПИР предусмотрены поправки и пересчеты. Поправками мы называем коэффициенты, которые предлагаются в методических указаниях, общих указаниях справочников, примечаниях к таблицам и прочее. Для выбора коэффициентов к расценкам используется такой функционал. Стоит отметить, что при обращении к данному окну от расценки программа покажет в первую очередь те поправки, которые применимы конкретно к данной расценке. Удобная навигация в совокупности с поиском и фильтрами позволит быстро найти поправки к расценке. Опять-таки, окно поправок обладает списком выбора, то есть, соответственно, вы можете сразу выбрать несколько поправок к расценке. Поправки можно назначать на группу строк с помощью функционала «Групповые операции», а также копировать, удалять, вырезать и другие операции. Некоторые поправки могут быть назначены не только на расцентрике. Предположим, вам необходимо назначить поправку на один из элементов состава работ, предположим, на пояснительную записку. В таком случае, если это предусматривают общие указания справочника, и в них четко говорится, что этот коэффициент назначается только на проект организации строительства, такая расценка уже задан будет алгоритм, и при ее назначении и выборе она сразу же применится только к разделу. Но вы можете выбрать такой раздел сами. С помощью механизма поправок можно использовать как коэффициенты справочников и методических указаний, так и вводить собственные коэффициенты. Также в системе предусмотрена возможность автоматического применения некоторых коэффициентов. Например, при использовании справочника уровня цен 1995 -го года будет применена поправка на деноминацию. Функционал пересчета. Он используется для того, чтобы индексировать ваши расценки или сметы. Функционал пересчета рассчитан таким образом, что вы сразу же назначаете индекс, точнее таблицу индексов, предусмотренную в системе, и в зависимости от уровня цен или вида затрат расценок Программа автоматически подберет соответствующий индекс. Также пересчет можно назначить соответственно, на группу строк. Его можно заменить на группе строк в случае, когда меняется индексация, да, меняется уровень цен сметы. Также в системе PIR можно создавать свои пользовательские таблицы индексов. В систему введены таблицы индексов потребительских цен и присутствует авторасчет на дату. Такая таблица потребуется для расчета сметы и экспертизы. В случае, когда требуется корректировка сразу группы строк, либо разделов, либо смет, в системе используются групповые операции. Например, назначить и удалить пересчеты можно с помощью них. Назначить и Удалить поправки, назначить значение и процент стадии, перенести данные из заголовка проекта в сметы, назначить исполнителя и также множество других полезных операций, которые существенно облегчат вашу работу. После того, как смета создана, вы подводите итоги. Так как структура системы 1 является иерархической, это позволяет получить разрез итогов на любом уровне. Подъем итогов осуществляется от строки по виду затрат в разделы и подразделы сметы, от подразделов и разделов в обработанные итоги перейдут в сметы, и затем уже итоги и смет пойдут в итоги проекта. Концевики это такой алгоритм обработки итогов показателей, подразделов, разделов и смет. Система хранит шаблоны, заранее уже рассчитанные, но вы можете создавать и сами. Функционал начисления это дополнительные элементы стоимости, такие как, например, НДС. Причем выполнена выполняться начисления могут таким образом, что вы заранее задаете, что у вас всегда, к примеру, используется НДС, и это начисление при создании сметы уже имеется, и затем корректируется в зависимости от итогов. Также удобно использование начислений тем, что, к примеру, в проекте на каждую смету вроде бы вы назначали, но предположим, на одну из смет забыли. Потом, когда печатаете проектную смету, чтобы исключить возможность да, того, что где-то не назначен НДС, даете команду программе, и программа отрубает как бы НДС на сметах и назначает свой НДС на проект в целом. Это исключает возможность не рассчитать НДС в какой-то из смет. Также функционал обязательное отчисления они представляют возможность отчислить от стоимости проекта или сметы резерв средств, например, резерв проекта, зарплата общества, резерв ГИП, зарплата ГИП и тому подобное. Система ПИР позволит подготовить данные по стоимости разработки проектно-изыскательской документации не только по статьям затрат проектно-изыскательские, но также и с разбиением по составу работ проекта или по исполнителям таких работ. Полученный разрез итогов есть возможность распечатать по предусмотренным выходным формам. При расчете итогов сметных данных пользователь может использовать как нормативное разбиение элементов состава по расценкам из базы НСИ, а также и пользовательское. Система переобеспечена возможность ведения списков организаций. Такие списки организаций используются не только для итогов, к примеру, в договоре могут быть использованы, и там тоже присутствуют уровни, то есть вы можете вести организацию в целом, разделить ее на группы, вести конкретные отделы и конкретных сотрудников каждого подразделения. Отличительной с особенностью системы является возможность настройки автоматической привязки исполнителей к определенным элементам состава работ в проектной документации. Ну, предположим, архитектурную часть сметы всегда выполняет ваш архитектурный отдел. Таким образом, вы задаете автоматическую привязку и везде, где архитектура присутствует, будет сразу же назначен исполнитель. Получить разрезы можно в выходных формах, распечатать, выгрузить в Excel и так далее. Кстати, о печати. А, удобное в использовании окно подготовки выходных документов даст возможность оперативно формировать отчеты. Система автоматически определяет выходную форму для вашей сметы на основании содержания. Система поддерживает экспорт во внешние форматы типа Word, Excel, PDF, OpenOffice и JPEG. Дана возможность осуществить групповую пакетную выгрузку проекта и выбранных смет во внешние форматы и для печати. Система PIR предоставляет очень большие возможности по настройке документа. Вы можете удалять некие, некоторые столбцы, расширять их, регулировать их ширину на листе менять шрифт то что касается содержимого самой расценки распечатываемой то эту информацию пользователь также имеет возможность регулировать и настраивать под себя либо под требования заказчиков Ну предположим один заказчик требует чтобы в смете не присутствовали полные наименования справочников, а другой заказчик или некое проверяющее лицо требует, чтобы наоборот каждый справочник был расписан полностью его наименование, год выпуска и так далее. Система ПИР позволяет это сделать, причем, все настройки, которые выполнены, во-первых, они сохраняются. Да, то есть Закрывая окно, какие-то галочки проставлены, открывая окно, они будут сохранены на последний момент. Но помимо этого существует сохранение разных вариантов настроек. То есть, опять-таки, когда... Подрядчику нужно предоставить сметную документацию вот в таком формате, а заказчику в другом формате. И чтобы постоянно не менять эти настройки, вы делаете вариант настройки, который сохраняете. И дальше можете использовать конкретную выходную форму с конкретными настроечками уже для каждой... Группы. Помимо этого, предположим, что в вашем предприятии необходим единый стандарт выпуска сметной документации. В таком случае один из вариантов настройки вы можете выгрузить, передать коллегам, они загрузят и будут использовать данный стандартизированный вариант. Для учета выполнения в систему предусмотрены отчетные документы типа КС-2, КС-3, акта выполненных работ и механизм исполнительной документы. Система PIR обладает широкими возможностями, большим количеством различных инструментов. К сожалению, в рамках презентации все не показать, все не описать. Давайте рассмотрим некоторые дополнительные возможности, например, функционал снимки. Что это даст пользователю? Предположим, такую ситуацию, что считается смета, выполняется да, расчет по ней и требуется... Сравнить, то есть, предположим, вот на данный этап, а потом, а что если назначить еще пересчет, коэффициент, то другое, да, и каким будет результат. Тогда пользователь фиксирует смету на данный момент, дальше продолжает с ней работу, после того, как работа выполнена, фиксирует снова. Затем с помощью функционала снимки пользователь может сравнить. Что же изменилось? Помимо этого, предположим, что второй вариант вот, вот, продолжения не устроило. И чтобы не отменять действия, можно восстановить смету и снимка на какой-то момент, да, сделанный этого снимка. То есть что, какие преимущества дадут снимки? Они сохранят состояние сметы в любой заданный момент времени. Данный снимок можно выгрузить. Файл для последующей загрузки либо передачи вместе со сметой. Восстановить смету из снимка. Построчно сравнить состояние сметы на любых двух этапах работы со сметой. Построчно сравнить любые локальные сметы в одном или разных проектах. Формировать протокол расхождений с выдачной перечень элементов сметы, которые были изменены. Такой функция. Также заливка с цветом. Заливать светом можно объекты типа локальных смет, и строки, и разделы, а также ячейки в смете. На нижнем изображении как раз таки видно, что заливка присутствуют как на строку, строку раздела, так и в конкретных ячейках. Таким образом, вы можете передавать друг другу сметные, сметы с вот такой вот маркировкой. К примеру, что на, вот в расценке камеральных работ нужно что-то или стоимость не устраивать, или что-то нужно применить. Но в любом случае это некий такой вот визуальный инструмент, который помогает работать со сметой. Какие еще инструменты позволяют ускорить, упростить работу со сметной документацией? Если вы работаете с двумя сметами одновременно, можно работать с ними на одном экране, то есть расположить на один экран. Осуществляется навигация между открытыми сметами. По всей системе там, где требуется поиск каких-то объектов, присутствуют и поиск, и фильтры. Так как в системе большое количество информации – это справочники, расценки, ваши проекты наработанные, локальные сметы, расценки в сметах, то система PIR обладает очень широкими возможностями по сортировке и группировке такой информации. Можно использовать горячие клавиши. Система ПИР предусматривает отмену и повтор действия. Сохраняет она очень большое количество действий. Причем для того, чтобы вернуться к какому-то этапу, сделанному ранее, не обязательно кликать мышью по кнопке возврата то количество раз, сколько действий было выполнено. Выпадает список с перечнем ваших операций. Вы можете отменить вплоть до какой-то операции. Также в системе PIR присутствует механизм автосохранения. Он настраивается на заданное время и сохраняет смету для того, чтобы не забыть. Так как система Пир является корпоративной системой, мы предлагаем такие решения, как система Пир обладает системой управления базой данных,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 Единой информационной базе. Что это? О чем это говорит? Что в вашем предприятии все сметы, все проекты будут храниться в единой информационной базе. При этом, если требуется, чтобы один пользователь обладал возможностью работы со сметами, но не имел, к примеру, возможности удалять сметы, а удалять сметы может только начальник отдела, предположим, то для этого предусмотрен модуль разделения доступа. И мы обладаем реальной поддержкой к единой информационной базе нескольких тысяч проектов, сотен тысяч локальных смет. Очень большой, большой, очень большой объем информации может хранить система PIR и использоваться в единой информационной базе. Это такие корпоративные решения для работы со сметными. Благодарим вас за интерес, проявленный к возможностям системы ПИР.